Так, здравствуйте! Сегодня мы будем снимать пранк алфавитов. У нас здесь лежит алфавит. Всем привет! Я Алина Фокс, а это... Полина. И сегодня мы будем снимать шоу. Мы будем снимать пранк-песни над нашими мамками и над нашими Итак, начнем. Полина. Она будет звонить своему парню, его разыгрывать. Да, кстати, у меня, знаешь, такая интрига на Аскин? никто взять, как ты да? с помой парень. Чего вы Алло. <с> <с> Блин, <с> вообще хрень какая-то. Надо радоваться. Ты же, да? Ты очень грустная. Я тут чуть ли не плачу. Ладно, говори, что у вас такое Прям случилось. Ёлки, М -м -м -м. блин, какие-то. Чего? Ёжики. Где у ёжики? Жиза вообще такая сложная, слушай. Какая ты ну, звоню тебе, поговорить, что не нравится. А я понимаю, ты не не в смысле? А а И почему ты на меня кричишь? Ну, ты кричуешь, Йоу. кричуешь, просто. Может, к телефону? Купить захотелось мне ежику сегодня не смог. Ч? Эй, не я слышу нормально, что ты там несешь. Какой-то ежик купить, что тебе там. Любишь меня, Мэ? Вообще-то да, пытайся. А это будет учебная. Мал Мне мало, мало. Ч? Ну знаешь, там люби мало. Очень-очень-очень тяжело. Просто Тебе, тяжко. Да. А, рожа там <laughs> какая-то торчит. Не надо. Тебе Смешно мне сейчас, я пошутил. Все мне хорошо. Тебе ты хорошо сейчас. Было. Ты сейчас что делаешь? У меня все хорошо. хорошо. У меня все... У меня сейчас. На громкой связи. Сюда. Мы тварины. Хорошо, три. у меня все. Слышь, он света разговаривает. На кухне, Алина. У тебя она громко Цып связь. Цыпленка готовит. Че какой <связь> громкой связи? Ладно. Тебе так хорошо, ты мне позвонила, чтобы сказать, что Света готовит цыпленки. И, а, это очень... Шалаши. Шалаши, потому что щуки там плавают. Хорошие. Щуки? Я сейчас приду и тебя зажарю. Э, слушай, обидно вообще-то. Почему обидно? Йла там крутится, потому что я не знаю, что я несу. звонить маме я очень боюсь и звонить потому что не дай бог она ну короче пропалит нас конкретно я вроде никогда не говорила об, об этих пранках вот и просто но я уже как бы позвонила и она меня спрашивала типа чё звонишь чё тебе надо <музыка> <музыка> Алло. Алло. Мама, это я, я это хотела с тобой поговорить. Я поняла их. Блин, забыла, что хотела сказать. Без эм... нужду. Ты сейчас, ты где? Ты сейчас неё. Еее! Один! Один! ёлки-палки, Ёлки хочу в этот ресторан сходить с тобой когда-нибудь. <паспорта> Меня Зайчика хочу Зайчика хочешь? А кролика не хочешь? И я кролика хочу. можно, да Я хочу кролика Йоу я хочу Кролика, я хочу кролика а, Купи кокосы А ты купи, Слава